Привет! В течение последней недели нешуточные страсти разгорелись вокруг назначенной на 7 октября встречи с Алексеем Навальным. В этом видео мы расскажем вам, как жулики из администрации города идут на любые уловки, для того, чтобы лишить нас нашего законного права на общение с кандидатом в президенты России. Все будет супер спокойно, и вот эти штуки вам не понадобятся точно совершенно. Как вы знаете, несколько недель назад стартовала осеннее турне Алексея Навального. В нем запланировано не менее 70 встреч за три месяца, а многие из уже прошедших мероприятий стали крупнейшими политическими митингами в этих городах за последние десятилетия. В Кремле это тоже оценили и заставили всех своих назначенцев-градоначальников выдавать массовые отказы. Однако власти Санкт-Петербурга отличились особым упорством. Наш штаб подает уведомления для согласования встречи с политиком с самого начала сентября и уведомлений этих было огромное количество. Мы без сомнений пытались получить все площадки, способные вместить как минимум 15 тысяч человек. Однако власти нашего города постоянно отказывали нам в этом, выдумывая мероприятия, которые будут проходить обязательно в том же самом месте и в то же самое время, что и в нашем уведомлении. То спортивные соревнования, то митинг в поддержку Путина, на который никто не пришел, как символично. И знаете, что было в каждом ответе на уведомление, полученном нами? Нас постоянно отсылали на небольшую асфальтированную площадку, расположенную в самом сердце Удельного парка, явно не способную вместить всех желающих. Уже и сам Алексей на своем канале выпустил ролик, в котором поставил властям Петербурга ультиматум. Либо вы согласовываете митинг на Марсовом поле, либо мы устраиваем встречу на Дворцовой площади. И тут-то и начинается самое интересное. Следующие два дня, 28 и 29 сентября, больше похожи на сюжет для сериала про Петербург из 90-х. 28 сентября, до своего закрытия 18 часов, чиновники Смольного нам ничего не ответили. То есть, согласно закону, наша встреча автоматически согласовывается на Марсовом поле. Через несколько часов после этого пресс-служба администрации сказала интернет-газете Фонтанка, что на самом деле ответ у них есть. Просто, цитата, «активисты предпринимали попытки не получить этот ответ, но это не означает, что его нет». Конец цитаты. Сроки они, конечно, провалили, но наш интерес взял верх. Один из наших заявителей позвонил в комитет и сделал запись разговора. Я там ничего не знал, а попросите, как вы сами понимаете, оно же придет. Угу. Ну, а Единственная просьба, еще раз повторить, пожалуйста, альтернативные места. Альтернативные тут... места вам предложили, которые сейчас? Да. Сейчас Одну секундочку. Значит, первое альтернативное место это выборский район поселок Новоселки, Так. В конце улицы Добрая Горька на площадке в районе кольца маршрутных совсем. Так, да. Второй и второй. Выборский район. Это девятый верхний переулок. Угу. В конце переулка. Угу. Значит, в 560 метров это процент от проспекта, проспекта Энгельса. Угу. Угу. Хорошо. Все, спасибо большое. Поселок Новоселки находится за кольцевой автодорогой и не имеет прямого транспортного сообщения с городом. Чтобы дойти от железнодорожной станции Левашова, нам понадобится 45 минут идти пешком. Сама площадка – это кусок земли рядом с военной базой, охрана которой, кстати, очень сильно интересовалась, что и зачем мы здесь снимаем. Вторая предложенная комитетом альтернативная площадка – это конец 9 верхнего переулка. Самый отшиппером зоны Парнас, находящийся в 200 метрах от Када и точно так же отрезанный от общественного транспорта города. Что представляет из себя само место, оставим на ваш суд. Следующий день преподнес нам и другие сюрпризы. Полученные нами ответы содержали недвусмысленный отказ без предоставления каких-либо альтернатив. А в очередном комментарии, данном фонтанке вице-губернатором Константином Серовым, было сказано следующее. Далее цитата. «Мы не собирались ни предлагать, ни предоставлять Навальному какое-либо место под митинг. Так что разговоры о том, что ему где-то разрешат, не более чем слухи. Скажу вам категоричнее, мы и в будущем не собираемся этого делать». Конец цитаты. О, полиция в моем да. подъезде. Здрасьте. Вы, я так понимаю, ловите опасного преступника? А чем вам еще запомнился этот день? Давайте вспомним. Алексея Навального, собиравшегося на согласованную встречу в Нижний Новгород, на выходе из его дома без оснований задерживает полиция, а затем незаконно удерживает его в отделении аж целых 10 часов. Задержание Алексея Навального 29 сентября и такое резкое изменение решения комитета удивительным образом произошли в один и тот же момент лицо очевидный факт. Господа из высших эшелонов власти явно вмешали ситуацию, спустив вниз такое решение. В связи с этим обращаемся к ним напрямую. Дорогая администрация президента. В соответствии с конституцией и федеральным законом о массовых мероприятиях, мы сами решим, где нам встречаться. Друзья, никто кроме нас не сможет отстоять наше право на светлое будущее. Уже в эту субботу, 7 октября, в 18 часов, Приходите на согласованный митинг на Марсовом поле. Россия — это мы.